Тринадцатый аркан «Смерть». «Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслаждения». Александр Сергеевич Пушкин. Изображение карты. Неистовый танец со смертью. Вечное противостояние жизни небытию. В тот момент, когда смерть набрасывает свой черный плащ, делается первый шаг к возрождению. Жизнь это риск. Мы идем, сознавая то или нет по тонкому лезвию бытия над пропастью смерти, и чем больше мы сознаем опасность, тем сильнее у нас проявляется вкус к жизни. Скелет экзотерически означает смерть, а эзотерически непреодолимый импульс природы, приобретаемый каждым существом к моменту окончательного перехода в божественное состояние в котором оно пребывало до сотворения иллюзорной вселенной. Смерть – это не просто прекращение жизнедеятельности организма. Это такая же тайна и чудо природы, как и сама жизнь. Возможно, мы не всегда справедливы к таинству смерти, поскольку смотрим на нее предвзято. Быть может, стоит отрешиться от стереотипов и попробовать увидеть смерти ворота новой жизни. По Фрейду влечение к смерти присущие индивиду и, как правило, бессознательные тенденции к саморазрушению и возвращению неорганическое состояние. В полном соответствии с гегелевской диалектикой влечение к жизни и влечение к смерти противоположны и едины в одно и то же время. В живой субстанции беспрерывно происходят процессы противоположных направлений. Одни – созидающего, ассимиляторного, другие – разрушающего, диссимиляторного типа. Архетип смерти тесно связан с сексуальностью. В традиционных народных сонниках можно прочитать, что видеть девушку в гробу – к ее скорому замужеству, а видеть свадьбу – к несчастью или к смерти. И действительно, выходя замуж, девушка как бы умирает. Умирает ее прежний образ жизни – она уходит из привычного круга подруг. Но происходит и новое рождение – рождение женщины. Все мужчины несут женщинам смерть в том смысле, что лишают их жизни в девичестве и помогают начать трудный путь эволюции. Интересно, что в сновидениях и в глубоких медитациях образ смерти приходит мужчинам в виде прекрасной женщины, а женщинам в виде необычайно привлекательного мужчины. Значение карты. На втором плане «Тень всадника на лошади» – отсылка к изображению аркана «Смерть» классического Таро. Значение этой карты не слишком отличается от привычного. Разрушение и обновление, кризис, критическая ситуация. Она говорит о трансформации, предвещает добровольные или вынужденные перемены. В любом случае, логическое развитие существующих обстоятельств, хотя они могут быть внезапными и неожиданными. Карта требует признания смерти или окончания какого-либо дела. Кризис – когда старое представление о мире или жизненная позиция умирает, но из праха должно родиться обновленное сознание. Смерть – очень энергетически насыщенная карта, она дает нам осознание того, что дорого, через потерю. Общее значение карты. Изучаемый вопрос пришел к своему логическому завершению или трансформируется во что-то новое. Внезапные изменения, вызванные смертью, несчастьем или болезнью. Необходимость отпустить прошлое и постараться начать новую жизнь. Трансформация и новое начало. Создание пути для неизвестного. За смертью неизбежно следует возрождение и обновление. Иногда может символизировать и физическую смерть, однако подобное заключение требует осторожности и дополнительной проверки. Это может быть скрытая психологическая смерть, которая приводит к кризису, депрессии или даже к серьезной болезни. Пропало желание жить. Состояние. Восхождение на гору испытания. Сильная любовь идет рядом с болью. Большой накал страстей не может быть вечным. Он несет семя смерти. Через жизнь мы познаем смерть, а смерть дает нам возможность осознать ценность жизни. Человек проходит через кризис, отношений, возрастной и так далее. Состояние, когда в душе все умерло. Характеристика отношений. На астрологическом языке такую пару можно охарактеризовать как союз двух скорпионов. Партнеры все время держат друг друга в напряжении, создавая экстремальные ситуации и получая от этого особое наслаждение. В позиции будущего разрыв, потеря любимого человека, смерть отношений. Физическое состояние. Экстремальный секс. Невозможность контролировать свои чувства и желания. Да и сама ситуация не поддается контролю. В некоторых случаях может предупреждать о травме или хирургической операции. Чувства. Человек ищет опасности. Ему нужны острые ощущения. Даже инстинкт самосохранения не срабатывает. Предупреждение карты. Осторожнее. Ты играешь в опасные игры. Совет карты. Усугуби ситуацию, доведи ее до кризиса, до абсурда. Астрологическое соответствие. Скорпион. Издревле с этим знаком в классической астрологии связывались и всевозможные опасности, и столкновения со смертью и секс. Этот знак дает крайнее проявление эмоций. Мстительность, высокая возбудивость, ревнивость, мнительность.